Здравствуйте! В этом видео речь пойдет о главном окне торгово-аналитической платформы Atas. Главное окно программы – это основной источник открытия новых окон, управления и настройками терминала, а также информация о действующих ордерах, открытых позициях и другой торговой статистике. В верхнем левом углу располагается название программы, а также версия. В данном случае это версия 3.46. Справа наверху расположено главное меню программы. Если мы нажмем «Открыть», то увидим список всех доступных окон, используемых для анализа и торговли. Обращаю ваше внимание, что практически все эти окна также можно открыть с помощью кнопок на панели быстрого доступа. При нажатии на меню «Настройки» появляются пункты, через которые производится управление настройками и функциями платформы. Пройдем по порядку. Подключение торговли и котировок. Это настройка подключения торговых счетов для получения онлайн-данных и торговли в платформе ATAS. Здесь можно добавлять и настраивать параллельное подключение нескольких торговых счетов от разных брокеров или поставщиков данных. Рабочие пространства – это набор слоев и настройка расположения окон. Отсюда производится работа с рабочими пространствами. Можно сохранять, загружать, производить импорт и экспорт рабочих пространств. Настройка слоев – это управление слоями внутри рабочего пространства. Здесь можно загружать, добавлять и удалять рабочие слои. Рабочие слои – это открытие панели для быстрого переключения между рабочими слоями. Настройки звуков – это настройка системных звуков программы. Вы можете включать, выключать или менять звуки в программе. Например, звук открытия или закрытия позиции, уведомление о подключении – или обрыве связи с торговым сервером и так далее. Комиссия за торговлю – это настройка значений комиссии. Вы можете настраивать персональную комиссию для каждого инструмента. Это необходимо для корректного отображения ваших финансовых результатов по закрытым позициям и ведения правильной статистики по вашим счетам. Смещение времени – Данное окно служит для настройки отображения времени в платформе АТАС. К примеру, вы хотите, чтобы везде, и на графиках, и в других окнах платформы, отображалось ваше местное время, или наоборот, локальное время биржи, на которой торгуется каждый инструмент. Торговые площадки. Данный пункт меню предназначен для тонкой настройки времени торговых сессий на различных биржах и каждого инструмента в отдельности. Данные настройки влияют на отмечаемое на графиках начало сессии и на точки сброса индикаторов, основывающихся на сессионных, недельных и месячных данных. Отсюда можно добавлять торговые площадки, а также производить их редактирование, менять название, часовой пояс, рабочее время и так далее. Горячие клавиши. Данное окно служит для создания и настройки удобных для пользователя клавишных комбинаций, для быстрого выполнения необходимых операций. Например, вы можете настроить горячие клавиши для удобного управления графическими объектами на графиках, а также для быстрого открытия или закрытия позиции. Можно использовать стандартные настройки или поменять их через данное окно «Горячие клавиши». Пункт «Меню язык» – это возможность выбора языка платформы. Представлены русские и английские языки. И «Стиль» – это выбор стиля. Здесь представлены темная и светлая тема визуального оформления платформы. Обращаю ваше внимание, что более подробную информацию по каждому пункту настройки вы можете получить в разделе «Помощь» на нашем сайте или посмотреть соответствующее видео на нашем YouTube-канале. Следующее меню – «Помощь». Здесь вы можете увидеть новости платформы, получить поддержку и узнать информацию о своей лицензии и когда она истекает. Также можно посмотреть информацию о программе. Теперь рассмотрим кнопки быстрого доступа к окнам программы. Каждый из этих окон – это также тема для отдельного видео, но давайте вкратце разберем, за что они отвечают. Окно «Чарт». Это построение разных типов графиков, минутных, секундных, объемных, рейнджевых, реверсных и прочих. Это также построение объемного профиля рынка и широкий спектр графиков для кластерного анализа. Здесь же представлен ряд индикаторов, направленных на объемный анализ рынков. Кроме того, реализована возможность торговли и управления позициями прямо с графика. спред чарт это создание спредового графика. Здесь имеется возможность задавать различные формулы из любого количества инструментов, таким образом создавая свои синтетические инструменты. Эта возможность будет полезна для портфельного анализа и парной арбитражной торговли. Спрейчарт позволяет реализовать следующие стратегии в торговле. Это парный трейдинг акций, одновременная покупка-продажа фьючерсов и других коррелируемых инструментов, состоящих в портфеле, совершение арбитражных сделок. T-кластер – это лента, но лента представленная в виде графика. Расчеты производятся аналогично модулю Smart Tape, но данные представлены в виде кластеров. Такой инновационный подход в отображении потока сделок позволяет с легкостью воспринимать всю поступающую информацию. Если в ленте для определения цен ордеров нужно было всматриваться в цифры, то здесь это все видно в динамике прямо на графике. Smart Tape – это лента. Но данный вариант ленты группирует полученные тики таким образом, что трейдер видит фактические рыночные ордера в полном их объеме. Также имеется система фильтрации по объему так, что можно в любой момент времени видеть, что делают трейдеры с разной капитализацией. спред Tape. Данный модуль является промежуточным инструментом анализа между классической лентой принтов и кластерными графиками.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 Он позволяет находить уровни с максимальными объемами, трейдами, бидами, асками, дельтами за произвольно выбранный период. Такие уровни, как правило, являются хорошими поддержками и сопротивлениями. SmartDom – это умный стакан с огромным количеством дополнительных функций и настроек помогающих качественнее оценивать ситуацию на рынке. SmartDom дает возможность определить блеф крупными заявками и показывает скрытые заявки, айсберг ордера. Также имеется возможность добавлять аналитические колонки, такие как профиль рынка, текущие покупки и продажи, изменения лимитов и так далее. Ниже представлен информационный блок с закладками с информацией о торговых операциях. Ордера это список активных, отмененных и выполненных ордеров. Сделки – это список исполненных сделок. Позиции – это открытые на данный момент позиции. Счета – это информация по вашим счетам, а именно баланс, профит, комиссии и так далее. Статистика – это информация по вашей статистике, количество сделок, максимальная просадка, количество прибыльных дней, информация по результатам длинных и коротких позиций в отдельности и многое другое. Логи – это история событий и подключений к торговым серверам. Еще хочу отметить два индикатора, которые находятся внизу главного окна программы. Это индикатор подключения сервера АТАС и индикатор подключения торгового сервера поставщика онлайн данных. На этом обзор закончен. Теперь вы лучше ориентируйтесь в главном окне платформы АТАС. Если вы считаете полезным данное видео, ставьте ниже «Мне нравится». А также не забывайте подписываться на наш YouTube канал. На этом все. Желаю вам успешной торговли. До встречи в следующих видео.